Свой уютный дом Каждый хоть раз мечтал об этом А кто уже воплотил свою мечту Помнит, сколько времени потрачено Чтобы найти подходящий вариант Сил и переживаний Чтобы собрать и оформить все документы Сделать ремонт И организовать переезд Ну, а если еще нужна ипотека Это никогда еще не было так просто Мы собрали все предложения недвижимости Для вас в одной базе Добавили понятный и удобный поиск. Вы можете искать сами. А можете доверить подбор профессиональному риэлтору. И если где-то продается квартира вашей мечты, то вы ее обязательно у нас найдете. А бонусом мы добавим скидки на ее оформление и ремонт. Берем! Помните про ипотеку? Мы знаем все про выгодную ипотеку. Не только знаем, но и автоматически рассчитываем для вас лучшее предложение. Скажете, от ВТБ? Хм, конечно. А также от большинства крупнейших ипотечных банков. Возможность выбора – это наша слабость. Шутка. Скучный и сложный вопрос составления договора купли-продажи мы превратили в конструктор, который сам создает все необходимые юридические формы. Все это подписывается онлайн электронно-цифровой подписью. Истории про наличные деньги, банковские ячейки – это все в прошлом. Сервис безопасных расчетов отдаст ваши деньги продавцу только когда будет зарегистрирована сделка. Или вернет их вам, если сделка не состоится. Все онлайн, никаких наличных. Кстати, чтобы квартира вашей мечты вдруг не превратилась в тыкву, мы создали сервис проверки юридической чистоты недвижимости. Сказка! Точно! В самом хорошем смысле! Остается поставить точку. Точнее, печать. Для этого мы подружились с Росреестром. Все сделки наших клиентов регистрируются онлайн и подтверждаются электронными выписками. Поздравляем! Как вам квартира? Может, цвет стен поменяем или подогрев пола сделаем? Попробуйте заказать новый дизайн вашей квартиры Понравится? Мы организуем все От разработки проекта до контроля качества выполненных работ Кстати, мы предусмотрели перевозку и хранение вещей на время ремонта Полную уборку и еще много всего Теперь это так просто Жилищная экосистема ВТВ Всегда открыта